Дим? Да врет этот световой аппарат, я пошел. Дим! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и случилась очень неприятная ситуация сейчас с моим парнем Димой. Дело в том, что он оставил свой телефон, и я никогда такого не делала, но в этот раз почему-то меня как-то подстегнуло, и я решила покопаться в его смс-ках. В итоге я нашла смс спокойной ночи, во сколько ты завтра будешь? И так далее. Там было несколько смсок. То есть я так понимаю, что он их удаляет. В итоге у меня закралась такая мысль, что мой парень мне изменяет. Я не знаю, как он будет оправдываться. В итоге я очень долго это в себе копила, и в итоге я, в общем, позвонила по одному номеру, где предоставляется в аренду детектор лжи. Чтобы напрасно не устраивать скандалы, я решила Диму проверить на детекторы лжи. Ребята, и сейчас только что от меня ушел человек, который принес мне оборудование, которое подключается к телу человека. Вот, а, а все данные идут на телефон. То есть он разработал приложение, которое я скачиваю с телефона. И данные, датчики, которые э, идут вот именно от того, кого опрашивают, они идут на телефон. И сейчас я вот установила это приложение. В итоге его после подключения, если он, конечно, согласится, нужно будет дотрагиваться пальцем. И программа будет говорить, правда это или ложь ребята вот сюда я его короче говоря хочу посадить и я вам сейчас более-менее расскажу что будет происходить вот специальное такое оборудование здесь куча-куча-куча проводочков которые будут подсоединяться при помощи проводов к моему телефону вот здесь вот в этом чемоданчике который оставил мне этот человек а, именно и есть то самое оборудование но если он меня любит то он ответит всю правду и мы все поймем здесь провода в общем, человек который был здесь он мне все объяснил как подключать значит это специальные а, тесты для вопросов вот всего а, будет 9 вопросов ну как бы в принципе можно сколько угодно вопросов задавать только начинать сначала допустим первый вопрос датчик подает сигнал и здесь, здесь записывается специально Здесь вставлен диск, который будет записывать все показания датчиков Изолента, которая поможет прикрепить провода к человеку, которого буду опрашивать В данном случае моему парню И вот основной инструмент, детектор лжи То есть это вот этот датчик, от которого идет куча-куча проводов, ребята И, ребята, в итоге вот это крепится к руке вот это крепится к пальцам, вот эти вот провода. Все, столько проводов, это просто жесть. И вот это вот одевается на голову, тоже тут прикреплен датчик. И, в общем, это все будет заходить вот в этот вот аппарат через провода и э, также потом синхронизироваться в мой телефон. Все, ребят, короче, я все сейчас буду снимать. Дим пришел. Дим! Иди сюда, заходи, садись, садись, короче такая ситуация, короче Дим, ситуация такая, а, вот несколько дней назад ты оставил свой телефон дома и я, короче, никогда так раньше не делала, но вот меня что-то заставило, и я прочитала там смс. Дело в том, что я подготовилась, я взяла в аренду оборудование для того, чтобы проверить тебя на детекторе лжи. И, конечно, я перед началом спрошу, согласен ли ты пройти детектор лжи здесь, сейчас, без посторонних людей, и ответить мне на них правду. Сзади тебя приложение... И здесь куча еще ну, проводов, которые я подключу к тебе, чтобы мне понимать, обманываешь ты меня или нет. Я вижу, Дим, что ты постоянно там удаляешь, потому что были смс-ки, там буквально четыре штучки, и доброй ночи, и т.д. и т.п., и как-то это, знаешь... Понятное дело, что там не было там зайчик, солнышко, потому что если бы это так было написано, понятно было все сразу. Но ну и тоже, пойми меня, когда человек с работы, там, не знаю, девушка, потому что парень такого не будет писать, напишет там «Доброй ночи», как ты считаешь? Мне кажется, это все-таки не по -дружески. Ну, в общем, у меня предложение к тебе такое, чтобы ты прошел сейчас детектов лжи. Ты готов? То есть ты хочешь, чтобы я нацепил оборудование, и ты меня проверяла... Да, у меня есть еще пару вопросов, в принципе, раз я арендовала, потому что это достаточно дорого стоит, аренда на час, и поэтому нам нужно поторопиться, потому что сейчас уже а, за ним и придет, и все просто, я подключу быстро, а, в приложении ты будешь пальцем нажимать, и импульсы будут передаваться, и будет отвечать правду, ты говоришь, или ложь, вот это все оборудование. Так, подожди, у меня какие... Yeah. Вопросы будут короткие Ты должен будешь ответить да или нет Да или нет Коротко, нельзя там Размышлять Короче, все, мне это надоело, потому что меня реально уже трясет Я сейчас буду тебя Подключать ко всем этим проводам но и дело в том, что ты будешь честен не только передо мной, но и перед моими подписчиками, чтобы они как бы все это дело видели Ребят, сейчас буду я все подключать, потому что, как мне объяснил этот человек, тут процесс такой достаточно длинный Дима сидит сейчас в шоке, я его, конечно, прекрасно понимаю Сейчас вот этот датчик, который будет писать, я буду подключать к своему компьютеру Вот так вот так, все. Готово. Это датчик, который будет записывать то, что эти, ну, как бы, доказательства. Датчик с, с цифрами, с вопросами. То есть я буду задавать вопрос, нажимать на цифру, и он, соответственно, должен отвечать. Так, я его тоже подключаю к своему компьютеру. Так, вот сюда. Так, все. Теперь подключен датчик с цифрами. Отлично. То есть тебе нечего сказать в свое оправдание, да? Ну, это посмотрим. вот это запасной вот этот провод. Так, ребят, вот именно вот этот провод, вот этот вот, он как раз через программу. Вот здесь вот я его подключу сейчас. Так, стоп. Ага, он как раз пойдет к моему вот телефону. Сейчас вот. То есть вот этот провод, подключается к моему телефону, а еще... Вот эта вся система, она подключается именно к тому же оборудованию. Так, сейчас я поставлю, чтобы ребятам было видно, что я тебя подключаю. Так, закатай, пожалуйста, рукава. Вот про это, левой руки. Левой. Так, это датчик на голову. объяснял что надо все с левой стороны я не знаю почему может быть это а ну потому что у ты ты же правша ты пишешь правой правой рукой вот а за правую руку и за правую часть тела отвечает а, ну левая сторона мозга поэтому правшу всегда проверяет с левой стороны так надо вот сюда подключать а если там она не... В смысле это обман, это проверенные все отзывы, я прочитала, ты знаешь, вообще сколько это стоит? Какой обман? Ты че? Ну, если ты не веришь, как бы, это понятное дело, то есть, это твоя позиция, что ты не веришь в детектор лжи, но в основном, этот детектор лжи, и этот врач, который все мне это посоветовал, он... Так, все, только не тряси руками. Он сказал, что... Все, это стопроцентная правда, то что такие ответы выдает его детектор лжи. Так, теперь мне нужно к руке к твоей подключить все вот эти вот проводочки. Так. так, погоди. Так, он еще там оставил изоленты мне, чтобы закрепить вот этот датчик на ладонь. Раскрой ладонь. Раскрой ладонь. Сейчас... Этот датчик будет на твоей ладони. Немножко будет, он сказал, покалывать, потому что это будут еще и током. небольшие покалывания током, ну, потому что он же должен реагировать на то, что ты говоришь, там, правду или неправду. Так, отлично. И теперь вот эти датчики, сейчас их нужно разобрать, каждый я подкреплю к твоим Пальцем. Так, подожди, у меня много сотрясений мозга было. Это ни, ни на что не влияет, я тоже про это спрашивал. Так, погоди, вот, у этот, меня было, вот, вот, вот этот датчик, получается, сейчас вот к этому пальцу я подключу. Так, так. вот этот датчик, он сказал, к среднему. Среднего... Не надо! Убери! Так, сейчас... Может, пока скажешь, правду действительно, что у тебя есть любовница, и ты меня изменяешь? Ну, какая любовница? Может быть, ты с ума сошла? У меня и времени на это нет. Uh -huh. Может быть, мне писал кто-то, какой-то человек, это мужчина, а может быть, ты там спросил, как, может, в шутку кто-то что-то тебе написал. Спросил. Я ничего не спрашиваю, я просто прочитала. Так, и на вот этот палец, вот этот. Так, все, теперь ты можешь положить спокойно руку, спокойно, погоди, вот он сказал, что нужно на ровную поверхность положить руку, сейчас, сейчас, подожди. Давай сюда, положи. Нет, вот сюда клади, он сказал, что на ровную поверхность. Итак, ребята, вот я подключила Диму, ты положи ей прям руку, руку положи, она у тебя лежит? да. Все. Все должно быть в спокойном состоянии. Смотрите, ребята, вот здесь вот я подключила руку на ладонь. Детектор. Переверни, я покажу. Детектор, который считывает все импульсы на пальцах тоже. Потом это идет выше на руку. И отсюда идет уже провод а вот сюда на голову. Тоже здесь датчик. И сейчас я беру, так, подожди, блин, <связь> я самое главное это забыл, вот этот шнур еще, вот отсюда, который идет, вот этот, вот он, мы его подключим вот к этой вот, вот к этой вот базе. Сейчас, вот этот шнур мы подключим вот сюда. Итак, начнем. Ну, первый вопрос, наверное, банальный. Покажется. Но мне нужно проверить, ну, как бы правда ты или нет. Ну, как бы правда это или нет. Тебя зовут Дима? Да. Я вот на эту кнопку в середину. Нажимай держи. Держи. Пока ответ не дар. Правда. Хорошо, это правда. А, так, следующий вопрос. Ты когда-нибудь влюблялся в другую девушку? Подожди, что это за вопросы? Что-то я не понимаю ничего. Ты когда-нибудь кого-нибудь любил по-настоящему? Да. Нажимай. Ты никого не любишь, кроме себя, это, я это всегда знала, даже детектор лжи подтверждает, что ты никого не любил, ребят, это просто пипец какой-то. Так, следующий вопрос, я нажимаю. Хорошо, и так понятно. Ты меня любишь? Да. Ты никого не любишь, уже детектор это показал. Сейчас еще раз подтвердится. Хорошо, ты меня любишь, но никого никогда не любил. Значит, он воспринял это как раньше никого никогда не любил, И а я сейчас... Я тебе говорю, что это обман, это мошенники, тебя хотят обмануть, деньги из тебя выудить. Дим! Ты все это придумываешь специально, чтобы... Дим, я нашла в твоем телефоне переписку с какой-то телкой. Да не был никакой переписки. Ты мне изменяешь? Изменял? Нет. говорит что это ложь твой ответ нет это ложь этого не может быть у тебя на работе был флирт с другой девушкой нет твой ответ точно нет флирт какой еще флирт флирт Давай посерьезней, блин, Дим. Флирт обычный, девушки красиво ходят, а ты им стреляешь глазками. Было такое, да или нет? Нет. Давай. Хорошо, ладно. Этого не было. Но все равно мой вопрос, он самый, самый такой критичный. А, тебе писала твоя девушка в телефоне переписку, которую я прочитала «Доброй ночи, когда тебе пожелали». Это писала девушка? Ты знаешь, о ком идет речь? Кто это писал? Ты знаешь? Я не знаю, кто это писал. Может быть, это из банка? Кто... Нет, не знаю. Может быть, это кто-то просто решил разыграть меня. Да. Ты переписывался, ты написал спасибо, ты прекрасно знаешь, с кем ты переписывался, ты врешь. Давай я тебя спрошу, ты знаешь, с кем ты переписывался? Нет. Это ложь. Ты прекрасно знаешь, с кем ты переписывался. Прекрасно знаешь, и меня просто обманываешь. Я не, не знаю, сейчас уже времени мало остается. Потому что сейчас уже придет, придет уже человек за этим, я арендовал только на час. И самый главный вопрос. Это девушка, кто тебе писал, раз ты знаешь, кто это, эта девушка... Смысле? Я же тебе говорю, что это мужчина мне писал. От этого мне не легче? Он в смысле не мужчина? В конце, он, скорее всего, мужчина тебе пишет «Доброй ночи» это только может быть. Извините, я думаю, ребят, вы все поняли, что если мужчина мужчине пишет «Доброй ночи», что это за мужчина? Если мужчина мужчине пишет ночью «Доброй ночи», так как говорит детектор лжи, значит это мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Ты что гей пишет? Нет. Тебе пишет гей. Это вопрос. Нет. Точно он не гей? Это все было поработать. Да или нет? нет. Тебе пишет гей? Нет. Я знаю, как мужчина мужчине может писать э, "Доброй ночи, если он нормальный мужчина. Э, ты хочешь сказать, что у тебя такой друг, который тебе каждую ночь желает доброй ночи. Я не, не вообще я не понимаю. Это это мужчина, я тебе еще раз говорю, ты зря меня ревнуешь. Может быть, он просто понял, что я телефон где-то оставил, меня искал. Хорошо, тебя а тебя о собрать. чем была эта переписка? Ты можешь а мне сказать? Я откуда знаю, я ее не читал. Дим, тебе написали доброй ночи, ты сказал спасибо. До этого были какие-то сообщения, они удалены. Я не знаю, почему они удалены. Я не знаю, может быть, эта переписка вообще не моя. Может быть, кто-то писал с моего телефона. Угу. И ночью написали на твой телефон доброй ночи. Ты мне врешь? Я не знаю. Ты нет. мне сейчас врешь? Нет, Ответь на вопрос. Я тебе не вру. Нет? Ответь еще раз. Нет. Ты мне сейчас не врешь. Хорошо, это было по работе. Хорошо. Хорошо, это было по работе. Ты мне не изменяешь. Давай еще раз убедимся точно. Что ты мне не изменяешь. Сейчас я задам вопрос, только спокойно, не нервничая, ничем не дергая, рукой мы не дергаем, чтобы провода там ничего не мешали, Спокойно. Итак, последний вопрос. Ты мне хоть когда-нибудь изменял, хоть когда-нибудь раньше, сейчас или планируешь изменить? Ты мне изменял? Нет. Не. Так. Дим. Да врет это все твой аппарат, я пошел. Дим, там ты там... что делаешь? Ставим. Не ломай, это денег стоит очень больших. Ты что творишь? Не ломай, говорю. Ты что делаешь-то, Дим? Я ост... Дим, оставь, это дорого. Ты, блин, 200 долларов отдала датчики? Ты чё ты делаешь, блин? Ну, если ты изменяешь, то, то ты признай тогда, блин. Что-то мне тут всё Не надо, ладно. Куда ты пошел? Ну и катись! Ребят, ну вы сами все видели, короче, на какие-то вопросы он мне не врет, на какие-то вопросы он отвечает правду. К сожалению, уже пришел человек, который должен забрать детектор лжи, время закончилось, и у меня нет сейчас средств продлить его и узнать всю правду. Но если, но если у меня получится, и вы захотите, чтобы я позадавала ему какие-то другие вопросы, напишите, какие в комментариях, если он, конечно, еще сядет за этот детектор лжи. В общем, ребята, я не знаю знаю, что теперь, в чем он меня обманывает, то есть изменять он мне не, не изменяет, врать он мне врет в каких-то моментах, может, я просто неграмотно какие-то задаю вопросы, в общем, я не знаю, ребята, жду вас в новых своих видео каждый день в 15.00 на обоих каналах, Ирина Есинская, Есинская ПЭЦ, там, кстати, сейчас тоже выйдет новый ролик со страшной историей, и я вас очень сильно люблю, все, всем пока.